Так, друзья, значит, смотрите, нахожусь в гостинице Эйфория Текерово, 5 звезд. Значит, сейчас я в этом видео постараюсь показать вам все основные нюансы и детали данной гостиницы. Так, холл гостиницы и это кирова такой небольшой так получилось что во время нашего визита в данную гостиницу здесь несколько рекламных групп поэтому здесь очень много людей значит естественно есть уголок где туристы могут посидеть если к примеру они приехали очень рано в гостиницу потому что заселение в гостинице значит с двух часов дня и если гостиница сто процентов заполнена то естественно раньше туристов гостиница не сможет разместить номера потому что выселение только в 12 часов и дальше производится уборка номеров перед заездом новых туристов в номер друзья сейчас показываем территорию гостиницы Я потерялась зеленая территория есть пальмы есть другие различные деревья на территории все это в принципе достаточно ухоженное. есть вот ресторан с правой стороны я показываю вам есть терраса в ресторане то есть на открытом воздухе есть внутренняя часть ресторана сейчас мы идем в сторону детского клуба и пляжа гостиница категории 5 звезд вполне нормальная гостиница для своей категории все выглядит опрятно газончики пострижены они зеленые не выгоревшие то есть вполне красиво все выглядит есть вот такие вот красивые цветущие деревья так друзья показываю вам пляж гостиницы эйфория такирова значит э, все естественно шезлонги зонтики все это есть значит пляж э, значит покрытие пляжа мелкая галька э, основная часть это мелкая мелкая галька дальше вход в море там уже галька немножко покрупнее вход пологий поэтому с детьми если отдыхаете можете не беспокоиться все будет в порядке По самому пляжу есть деревянные дорожки для того, чтобы э, туристы там, либо с маленькими детьми, с коляской могли проехать по пляжу, потому что по вот этому, как бы, по вот этой мелкой гальке коляска вообще абсолютно не едет. Это я знаю лично из своего опыта. Так, а вот тут, друзья, смотрите, бассейн в гостинице Эйфория Тирова. Естественно, здесь есть шезгонги, зонтики. Все. Очень важен момент, ребят. Это не клеенка то есть будет вполне комфортно находиться под палящим солнцем находясь под этим зонтиком и естественно просто шикарные виды на горы окружающие поселок токирова в которой находится непосредственно гостиница эйфория токирова так сейчас мы идем проходим детский клуб гостиница эйфория токирова супер друзья сразу говорю вот все вот эти деревья это идеальное решение для того чтобы вашему ребеночку было комфортно находиться в гостинице это очень важно под что тенек создается деревьями вот я сейчас буквально вот зашел из прямых лучей солнца вот эти деревья ребят реально как под кондиционер зашел вообще отлично а теперь с правой стороны возле детского клуба у нас есть горки у гостиницы эйфория Токирова. их немного в принципе вот они уже довольно такие не новые но они есть и покататься здесь есть на чем вполне можно засчитать это в небольшой плюс гостиницы эйфория Токирова. вот так вот ехали только что в горки отдыхающие туристы. Отличная территория, ну просто зеленая. Очень зеленая, красивая территория. И, ребят, да, ухоженная территория. Я не знаю, дойдем мы до номер, номеров категории club Вот, потому что, как правило, если бывают нюансы, то нюансы бывают именно с этими номерами, потому что вся эта зелень э, отражается на сооружениях, ну, то есть на зданиях оно быстро э, от этой зелени все как-то устаревает и ну, не такой имеет хороший эстетический вид но опять это все относительно у каждой гостиницы свои нюансы я рассказал вам такую усредненную информацию поэтому я не знаю еще мы не смотрели номера club если будет возможность естественно вам покажу Просто смотрите, если вот брать отдых именно в районе там июля и августа, в целом лучше рассматривать гостиницы клубного типа. То есть там, где есть клубные номера, имеется в виду, которые находятся среди зелени, там будет комфортнее. Особенно это касается тех, кто не включает вообще кондиционер в номере, как у меня супруга. Вот. Поэтому и даю такую информацию. Красивые пальмы, большие такие елочки здесь прикольно друзья в общем мне все это нравится комфортно уютно я не могу сказать что тут чего-то есть особенного Ну просто приятно находиться приятно вот все выглядит как друзья вот так вот выглядит балкон категории номера стандарт гостиницы и фария такирова он небольшой такой вот маленький но вполне его достаточно чтобы здесь вечерком посидеть Значит, вид у нас получается на море и на территорию. Море, конечно, неполноценный вид получается, но все равно здание повернуто к морю. А вот так вот выглядит номер категории стандарт гостиницы Эйпория Текерова. Собственно говоря, как бы размещение максимальное 2 плюс 1. И удел в номере значит время особо его рассматривать не было но санузел полностью укомплектован то есть фен есть косметика есть полотенечки в комплекте ну и в целом все чистенько в общем друзья такая вот гостиница и это такая зеленая территория скромные друзья скромные номера обещают персонал гостиницы что скоро будет проводиться реновация Номеров, в общем, посмотрим, как это все будет, но реально даже при данных условиях вполне нормальные, комфортные номера. Друзья, по остальным всем услугам, которые здесь есть в гостинице, информации достаточно. Самое главное, я вам показал качество как бы всей территории. Ну и атмосферу данной гостиницы. Смотрите, по питанию туристов, не знаю, всех у наших, которые отдыхали в этой гостинице, нареканий не было. Но вы, конечно же, напишите в комментариях под этим видео, как вам эта гостиница. Нравится, не нравится. Вообще, кто в ней отдыхал, напишите. В принципе, ее положительные стороны, отрицательные стороны, чтобы всем туристам была доступна данная информация и данное мнение ваше по данной гостинице Ифория Токерова. Не забывайте подписываться на наш канал КСН чтобы быть в курсе всей полезной информации о том, как путешествовать только с положительными впечатлениями. Реновация, смотрите, реновация, когда вы имеете в виду, это когда меняется мебель, меняется все. Это косметический ремонт. Реновация угу. будет в этом году, в ноябре. Будет меняться мебель, телевизоры, холодильники и все остальное. А так идет ремонт, да, косметический ремонт. Реновация в ноябре. Смотрите, э, интернет Wi-Fi, он будет по всей территории территории угу. и в комнатах он бесплатный да? угу. э -э когда приезжают гости первый день только при заезде заполнен мини-бар полностью потом только вода и минеральная вода угу. чайники кофе и так далее У это по, по запросу угу. э -э что еще у нас очень многие гости спрашивают, хотят утюг. Услуги утюга у нас нету. Утюгов вообще нет в отеле. Есть прачная, где эти станки большие, где гладят и так далее. Заполняем бланк и отправляем в химчистку, там глажка, стирка и так далее. Потом в отеле есть 6 а-ля карт ресторанов. Четыре из них они бесплатны. Это турецкий, итальянский, мексиканский и дальневосточный. А рыбный ресторан и стейкхаус, они платные, это 15 евро с человека. На протяжении отдыха гости могут сходить один раз в одном из этих ресторанов по резервации. В этом году еще есть одна новинка, да, с 12 ночи до 7 утра главный ресторан открыт, потому что ланчпаксов у нас нету. Каждый гость может пойти в ресторан, кто приезжает рано утро или уезжает, в ресторан покушать или сделать какой-нибудь там сэндвич вместе с собой там взять и так угу. далее здорово. есть крытые бассейны спа-центры и два бассейна как открытых без подогрева детский клуб детские горки активная анимация четыре раза в неделю провозные шоу Четыре раза? У -у -у. и если есть вопрос пожалуйста задавайте дети в детский клуб Скажу, сейчас будем смотреть Питание детское. на Питание детское есть в главном ресторане уголок, да, детский uh -huh. уголок. Но баночного питания нет. Uh -huh. Или по запросу, если гости хотят, могут подойти к столику слышен и заказать отдельное питание. А по алкоголю что у вас? По алкоголю, алкогольные напитки все включено. Местные? Нет, импортные. Все импортные или. Есть и местные, и импортные. Uh -huh. А импортные без, доплат... не... без, доплаты, все uh -huh. без доплаты? Хорошо. А подскажите, вывозите в какие-нибудь клубы в Кемер, там, ребят, которые помоложены? аниматоры, конечно. Ну, Туда? помимо местной Аниматор анимации вывозят? Аниматоры надо на, на погулять. Пока я еще этого... Наверное, но я не знаю, не видела. Пока еще этого не видела. Ну, все-таки вы ориентированы на более спокойный отдых, правильно? Ну, это семейный отдых, конечно, семейный отель. Скажите, у вас в этом году Да, промо -рум, например, да промо -рум. И промо, Ща, Смотрите, вот промару это что идет? Делюкс, да? Делюкс это что? Это такой же стандартный номер. Только момент в чем? Если вот этот стандарт 28 квадратных метров, там в и в промо 30 квадратных метров, но по-любому там четыре кровати не размещаются. Там просто разница в том, что там больше на 2 метра. Но если так посмотреть, даже не поймешь, не заметишь. А номера бунгала отличаются? Номера бунгала отличаются. Стандарт бунгало больше, чем эта комната на 2 метра. И все, это... Ну по дизайну они что же Чуть-чуть. Не сильно. Кроме а да. номера все с балконами? Да? Э -э нет. Нет. И у частично. Есть номера, которые с французским балконом, да? И или терраса или балкон. или терраса или балкона да. в главном корпусе вот есть стандарт если смотреть через где у нас стена да есть connection connection это что это две стандартные комнаты в каждой комнате идет вам на туалет и так далее И дальше уже на пятом этаже идут свиты королевские номера и так далее только вот эти типы номеров дальше у нас клубные да эти бунгалы идут Делюкс, club и Фэмили И свиты уже идут туда. А Фэмили 5. Там две 5 комнаты, взрослых? да, пять Смотрите, Все там 5. две комнаты и посередине одна гостиная. Да? Там можно размещать на софи, Там есть софа, который раскладывается. То есть можно. Софа, не там софа, если они хотят в комнате с родителями, можно поставить там топартную э, кровать. Но по любому размещению. 5 человек. Не дартика, какая 2, плюс 2 плюс 1. И до, э, вот такая полноценная кровать, да, будет? Да. Полноценную ставите или все. Такая. Консервы. Нет, нет, нет, не совсем. <как> Такой экстра. Сейчас я вас проведу по территории, посмотрите пляж, детский клуб. И в принципе все. Если будут вопросы, Класс. можете задавать. Спасибо.